Ну что, у нас сегодня классное событие. Да, да, да. У нас вышла книга. книга «Инфодайм. Глубина». Она уже есть, мы ее забрали из издательства. Она невероятная. Я вечером после курса вот сидела и погрузилась в ее, начала читать отрывки из нее, и у меня был шок. То есть у меня есть ощущение, что ее писали не мы. Она реально очень глубокая. И в конце книги уже идет а, парадоксальное восприятие, мы начали первично вылазить. давать первичное, первичное парадоксальное восприятие, и я уже понимаю, насколько же сложно будем, будет будет читать эту книгу. Но я понимаю, насколько сложно, но насколько интересно, но это Насколько интересно. Понимаю. То есть здесь видишь себя из глубины, здесь осознаешь вот даже те вещи, вот как мы человека раскладываем информационно, и если вот читаешь, и ты хотя бы понимаешь, что это возможно, да, потому что это так и есть, это все отзывается, отзывается прямо в теле, что это, mm -hmm. так, это так, на самом деле. Так человек себя будет вести, так человек будет себя проявлять, люди действительно не умеют любить, люди действительно очень много лбут, линяться и так далее. И очень много таких моментов. Ну, механизмы, почему они это делают? они же этого не осознают, ведь они же не специально это делают. И здесь нету никаких оправданий, здесь нету жалости, здесь нету каких-то низких чувств. И все устраивается из любви и счастья, это игра. Это игра в развитие, в развитие сознания. И как сознание, как маленький счастливый ребенок играет вот во все это. А человек это все делает грузным, тяжелым, таким обременяющим. И вот именно из глубины это все видится настолько легко, настолько красиво. Знаешь, эту книгу я тоже ведь открыла и начала читать. И знаешь, как я свое дал чувство? Эту книгу читаешь, парадокс скажу, опять-таки, вот смотри, уже, уже невозможно молча. Ты же книги любые, да, как бы читаешь молча, но здесь именно, знаешь, такой э, читаешь книгу молчаливой глубиной. Я вот так скажу. вот именно сердцем сбой, а да. Именно сразу доходит до каждой клеточки mm -hmm. тела, что да, отзывается, да, здесь нет уже, это так. Mm -hmm. Здесь нету критики, здесь нету, здесь нету вообще никакой низкочастотки. Здесь конкретно идет а, пояснение, как работает психика. И причем это настолько увлекательное пояснение, даже с образами, со всем, что, а, Единственное ощущение, от которого я не могу избавиться, mm -hmm. это у меня ощущение, что не мы ее писать. То есть я читаю голову, я знаю, что это писала моя рука, я знаю, что это говорили наши рты, да, я знаю, что это полностью наше. Но в то же самое время я ее читаю, и я не помню, что я это писала. У меня даже а смотри, а вот весь... абсолютно как будто чужая... Если в тех книгах был эффект такой, что, ну, не я, да, но и при этом все равно была какая-то память, которая говорила «ты, ты», то вот эта книга – это полностью не я. Я читаю ее как чужую литературу. Смотри, смотри, это, Чуть знаешь, Это те знания, которые мы... Не просто так, это через чувства. Это те знания, которые мы забыли. Посмотри. Мы их забыли, мы… То есть люди все, я имею в виду, все это, это у на, У всех у нас есть эти знания, мы их забыли. Забыли, придя в эту жизнь, да? Именно поэтому… Они настолько глубокие, именно поэтому… Это вот мое чувство. Мы писали это в потоке… В чистейшем потоке интереса, мы вспоминали. И поэтому эффект создается вот этот, вроде как это не мы, да? Потому что они настолько глубокие, глубокие воспоминания, то, что мы забыли люди. Да. да. И они настолько глубоко трогают, они настолько действительно искренне процают сердце. Здесь раскладывается тьма. Здесь раскладывается ресурсная часть человека. И заметь, как интересно получилось. У человека в представлениях да, тьма, сатана. Мир мертвых – это все одно и то же. Угу. А на самом деле это абсолютно разные вещи. И на сегодняшний день а, это все еще, если ты начнешь говорить про глубины психики, да, если ты говоришь глубины психики, а, человек сразу – раз, представление, психотерапия. Отлично, здесь есть психотерапия, а, потому что мы раскладываем суть психических проблем человека. Они разложены прямо изнутри, да. подсветкой разложены, То есть когда человек выносит ответственность врач и говорит, здесь у тебя окситоцин виновата, здесь у тебя гормоны виновата, здесь у тебя это виновата, то ты понимаешь, что врач говорит глупость. Окситоцины и гормоны не могут быть виноваты в работе психики, потому что психика запускает гормоны и окситоцин для того, чтобы, да, для того, чтобы человек изменился, для того, чтобы у него появилось Для того, чтобы человек заметил себя. Он да, чтобы он внимание внутрь оторвался от наружного и вернул, вернулся во внутреннее это внимание, уделил себе внимание, а разобрался со своей болью. Значит, ему сперва надо причинить боль. И механизм причинения боли – это тело. Угу. Вот уже пошли гормоны, окситоцены, опухоли и так далее. У -у -у. Уже придумай все, что угодно. Но а, первичная психика. И если психика первичная, она запускает этот механизм, то у нее же есть у самой какие-то инструменты для запуска. Так вот эти все инструменты зачеркиваются одним словом психотерапия и назначением лекарств. То есть, грубо говоря, тебе говорят, тебе надо настроить точечный программный механизм там у айфона. А приходит с кувалдой мужик, сейчас я настрою вам iPhone. И получаются вот такие разбитые айфоны, которые потом лечат себе печень, почки, сердце, все подряд, после ну, всех медикаментов. И получается, это... Вообще несусветная глупость, когда на нее смотришь с позиции психики. То есть человек с кувалдой выходит на айфон. Глупо, но по факту мы это имеем жизнь. А вот И вот когда ты с глубины начинаешь показывать, а вот здесь ложь, а вот здесь лень, а вот здесь травма предательства. А что под травмой предательством? Вот вчера на курсе, мне вчера вечером несло капитально, и на курсе конкретно я вчера показала, что с ценностью тела, что с ценностью себя, откуда, uh -huh. да? Откуда ноги растут? И я понимаю, что у группы челюсть отпала, потому что челюсть даже догнать не мог. <свистит> как это в психике могло, могло сложиться в одну цепочку? А ведь именно этот механизм и правит внешней реальностью. <свистит> Оно проявляется через тело и тут же создается, через внутренний мир создается внешний. И человек потом это проживает на своем жизненном опыте, чтобы хотя бы чуть-чуть приблизиться и до этого, и догнать это. Да? Почитай книги пройди курс, вот ты давно, и вот у тебя уже есть расширение. Кстати, по поводу расширения, недавно слушала ролики на, на, в инстаграме а, одного гуру великого, не буду называть фамилию, но от, от официальной а, психологии, и а, при этом гипноз, экстрасенсорика тоже припали в кучу, потому что так психологию можно продать дороже. А, вот. И вот этот гуру, когда начал рассказывать про расширение сознания про сущности, про зеркала, про все остальное, смешал я слушала. В кашу, да? Он смешал, смешал. В, кач, в кашу, и я понимала, что вот люди, которые у него учатся, это потенциальные психопаты. То есть вот человек туда приходит на здоровье, ему, ему загружают, мусор, ему бьют, зер... мало, что мусор, ему еще бьют зеркала, и он на выходе уходит больный. И потом говорят, откуда берутся психические расстройства. Просто вот они могут э, в первые пять минут не проявиться, но пройдет полгода, и психики надо будет вытолкнуть это говно. И она пойдет, она, когда она начнет толкать, все, за здесь работает, просыпание. И все, дурка. Потому что искажение. Да, Накинутые искажения в зеркалах. Все. И человек, он э, вместо того, чтобы очистить свое, свое пространство, да, он его исказил. Дурка, дурка потом. Я Смотреть. смотрела и думала, блин, если ты профессионал, как ты такое можешь нести. Но в то же самое время, ты знаешь, мне последние инстаграмовские ролики понравились, потому что много людей из а, тех, которые имеют очень много популярности, известности, известные блогеры, конкретно вот они говорили одно, а сейчас они говорят многое. Вот. Как мы стали часто говорить об этом? Именно вот люди уже сами ловят, мои знакомые. Женщина не должна работать. Женщина уже работает. Угу, уже, да, уже. И вошло блин. И про, и стали про благодарность, говорите, и про и про, про искренность, и про счастье. В общество начало и. возвращаться искренность, благодарность и счастье. Но если про благодарность раньше чуть-чуть говорили, да? Оно было в другом ключе. В, в другом был, контексте, да. да она как-то больше после радикального прощения возникала, то есть вот прости и поблагодари в этом контексте uh -huh, шла. Uh -huh. а, а сейчас, а... сейчас под... они уже именно... И терминология говорят. даже пошла, про да. игры люди говорят, да, про да. все. И при этом ни один внизу не пишет источник получения да. информации. Но это пока не догоняет до конца. Когда человек догонит все целиком, все будут писать, и говорить, вот все. Самое главное, что... Окно вертона двигается. Оно двигается, и оно двигается в коллективное. И коллективное на сегодняшний день мы где-то между третьей и четвертой фазой продвижения инфодайинга в коллективное. А это значит, что, ну, в принципе, время, которое вообще, вот, чтобы дойти до третьей и четвертой фазы, оно в среднем занимает 70 лет. Грубо говоря, мы за три года преодолели информационно то, что а, труды, Маркса, Энгельса да. и так далее, по, например, научному коммунизму преодолевали 70 лет. То есть до, до них те труды, которые были, которые подвели и родили их идеи, где-то была подготовка порядка 70 лет. Поэтому я когда смотрю, понимаю, что мы очень даже резвенько так вошли Чувственно. в сознание. Потому очень быстро распространяется информация. Да, потому, да, потому что поток чистый. Поток информации искренний. искренний. Она искренности зажигаются сердца, открываются и идет. И как ни крути, чистая вода, она просочится. Вот как ни крути, а она все равно пройдет. Вода камень точит понимаешь. Вот Я только хотела сказать, камень точит. Это а, насчет камней, это вот точно так же а, к той теме, вернувшись к психологам, да, когда приходишь к психологу, то ты человеку а, как бы. Знаешь, образно, вот комната, да, человек пришел к тебе с, с комнатой страхов. И ты, как психолог, первая твоя задача – это вынести из этой комнаты все страхи, то есть убрать все тени, то есть убрать все камни, да, которые создают, предметы, которые создают тени или там события каких то Вынеси, чтобы человек увидел вот это чистое пространство и осознал, что э, пространство, нету страха. А психолог что делает? Он еще больше ко мне теней создает, то есть наваливает теней, чтобы вот оно получается грузит, грузит, грузит вместо расчистки. Ну это так, вернулась я ко мне. Ну ты знаешь, вот э, есть вещи, которые можно позаимствовать из официальной психологии. Можно. Ну я приведу только примеры, такие небольшие. Вот например, можно. в психологии в обязательном порядке ведется протокол консультации, в принципе мы с этим уже столкнулись, да, а, я, так это, это очень часто тоже берем. Это правильно, когда он ведется, и вот смотри, какая интересная тема. Если в психологии... Парад... Блин, парадоксальная тема, я начинаю говорить, и до меня до самой доходит. Парадоксальная тема, по парадоксу, психология официально разрешена в государстве. Психологи не считаются мошенниками, да, то есть они делают все на уровне специалистов, которые допущены государством для работы с людьми, да. И вот смотри, психологи пишут протокол, с чем обратился к ним клиент, как прошла консультация и в конце какие изменения произошли в голове их клиента. Для чего они пишут? Для того, чтобы клиент, когда он будет предъявлять претензию, обвиняя, по сути дела, в мошенничестве психолога, чтобы психолог мог доказать, что он не мошенник. Ты пришел с этим, а стало вот это. Вот разницу видишь, она наглядна. И это очень сильно убеждает человека, mm -hmm. и человек не предъявляет yeah. претензии. И у меня тогда шок. Внутри шок. Во-первых, если ты реально помог человеку, то с хералицей боишься претензий. Шаг номер один. Да? Шаг номер два. Инфодайверы. На сегодняшний день работают... Ни на что не глядя, не глядываясь. Даже без протоколов у нас, кроме заявки, ничего нет. Видео, которое зафиксировало всю нашу работу, то, что мы выполнили договорные обслуживания. И результаты. И какой выход и самое главное, что люди в моменте здесь и сейчас не обязаны нам давать обратную связь по этому выхлопу. Uh -huh. Мы сами знаем, что это у них есть и что у них жизнь изменилась. И для нас именно это важно, да? И не... для нас именно это важно. Да, да, да, да. Не доказать, Они, да, не вывести это вот, посмотрите. А именно нам самим это важно. Нам важно, чтобы человек был счастлив. Нам важно, чтобы человек был счастлив. Uh -huh. важно, человек Мать был здоров. Сами Мы кайфуем от этого. Да. И смотри, вот а, сегодня пришло сразу несколько писем, я одно закинула в Инстаграм, и вот люди пишут, там, а, я уже и забыла, что вы там работали с девочкой, что там у нее были проблемы с милицией, там вообще куча проблем была. Да, были, да, то, что угу, сегодня, Там да. Там нехорошая история да. была. А вот, а смотри, девочка начала уже вести занятия, девочка вырулила. Опять-таки, а, как человек пишет, я там обращался с этим, с этим, с этим. Но это все уже само, уже, да? да? Это само да, собой разумеется. А вот сейчас меня интересует ну, это. это. И просто ржачку берет, потому что ты не помнишь, с чем он обращался. И ему уже а это для не него важно. это нормально уже. Для него его нормально, его, что он имеет результат, что у него жизнь изменилась. То есть э, инфодайм входит в подсознание человека. Это естественно, естественно. и нормально. Естественно. Это естественно и нормально, что твоя жизнь стала счастливой. Это естественно и нормально, что у тебя ушло заболевание. Это естественно и нормально, что ты беременна и рожаешь детей. Ну и что что там тебе сказали, что их не будет. Естественно и нормально, что они будут. И вот когда у человека... Это о чем? Это о чудесах, да? По сути дела, о чудесах. Да, да. Но это естественно и нормально. О чудесах, да? Ну это естественно и нормально. Знаешь, это как парадокс. Вот так идет расширение сознания коллективно. И по сути дела то, что мы сейчас а делаем, мы расширяем да. сознание коллективного. И здесь, видишь, тут еще информационный пласт всплывает, всплывает не на широкую аудиторию, а для книги Парадоксальное восприятие, где это можно описать, потому что это будет книги, да, хотите, прочтете. Но тут возникает пласт такой, что коллективное тогда придется делить на две части. Угу. на часть, которую невозможно вернуть в игру, то есть с ней надо проститься, когда и часть, что? которая возвращается да. в игру на другой уровень, уровень. Знаешь, как часть до и часть после. часть до и часть после. То есть как через фильтр. Он угу. попадает, тогда будет служить фильтром. Да. Именно фильтром, потому что именно фильтр вот это дело делает. И вот когда приходят мысли про фильтр, знаешь, что вспоминается? Вспоминается учение буддистское. Uh -huh. То есть, если брать учение мусульманское и учение православное, оно было позже, намного позже, да? то если брать учиское, буддистское учение, uh -huh. то во многих представлениях буддизма я вижу фильтрующие меня. Uh -huh. Например, те же самые представления о просветлении, uh -huh. о Нирване, то, что мы вчера человеку раскладывали, да, а, это все, казалось бы, заблуждение, да, а с другой стороны, через эти заблуждения сознание выкидывается в декорации и таким образом осуществляется Фильтрации тех, кто не хочет создавать, кто обленился, и отупел настолько, что у него нет и не может быть тормози, своими да. граждан, То, о чем я тебе тоже сегодня говорила. Именно вот это затормазило. Затормазило. Остановилось все. Все, это и получается. декорация. Дек... Преврати... Сознание превратилось в пыль. В пыль. Да. И уже из трухи ты ничего не можешь собрать, и тогда надо просто выкинуть. А, и это делает буддизм. Я даже поразилась, это же много тысяч лет было создано это учение. Mm -hmm. И вот эта часть, именно коллективная часть, то, что нацеленное на коллективную часть, вот, вы просветлеете, а вы зависнете у нирвана, да? вот нирвана, камень лежит у дороги, и ты будешь лежать у дороги веками. Ну, пожалуйста. Ты уже превратился в камень в теле, да. и ты занимаешь место чужого сознания. А ведь смотри, а для сознания, может, мы с тобой знаем, это так страшно, оно будет цепляться до последнего. Надежда. Надежда, Надежда. только они жили лететь в декорации. Именно будет держаться за тело на да, последнем. Я, знаешь, как мы с тобой знаем это, инвалидом, кем угодно, но только держ, удержаться. Ну, а потому, что, потому что появляется вероятность, а вдруг да, вот это вот последнее. Да даже вот эти игры, когда насекомые играют в теле человека, ну, грубо говоря, mm -hmm. насекомые, да. А, это же крайне низкочастотное сознание, низкоуровневое. За счет чего? За счет захвата сознания. Опять-таки психические расстройства, психические болезни, эпилепсия – это все захваты сознания, Поражение цены – захваты сознания. Да. Борьба, значит, человеческая... тело... Борьба за целое, человеческое тело. сознание захватит. А, а, как, а как принято ум, тело бренное да? избавиться? Ты mm -hmm. Все. Как только ты сел вот в это, у -у -у, ты тормозишь. Все. Шкала придорожная. Привет. Все. Я приду к тебе сидеть вместе с тобой. Да. Ты тормозишь, ты останавливаешься. И это привет. Понимаешь, об этом никто не говорит правду вслух. Я понимаю, насколько жесткой правда будет в парадоксальном восприятии. Угу. И насколько тяжело ее будет читать. Вот эту книгу уже тяжело читать. Угу. Ее первую половину она легко проглатывается. Вторая половина, когда... Здесь вторая половина, уже мы начинаем обучать языку парадокса. Угу. Почему очень плавно? Вот плавно, как... А буквы вводим. Mm -hmm. да, вот алфавит начинается. Вот это так, mm -hmm. вот это так, mm -hmm. yeah, вот это говорили, так. Да, это то, есть. то есть здесь уже введен алфавит. А чтение начинается там. Да. Потому что вот эту книгу я там еще читаю. Да, да. Слоги, чтение по слогану. Пошло, пошло, пошло. К а а концу прямо книги прямо там вообще рассказ. А к концу ты уже знаешь язык парадокса. Ты да. его будешь ловить в жизнь. Ты уже смотришь на человека и видишь его из парадоксального да. восприятия. Да. А когда ты его видишь из парадокса, у тебя два выбора. Либо ты его просто наблюдаешь, и таким образом а, это кратковременное наблюдение твое либо ты деградируешь, либо ты переходишь mm -hmm. в создание, mm -hmm. потому что с наблюдения пусть деградация идет, провал, да. либо в создание и в движение развития сознания, да. и тогда, глядя на человека, у тебя возникает желание взаимодействия, и чтобы этот человек был светлым, чтобы он был здоров. И поэтому я тебе говорила. Наша задача, если мы выбираем человека, кому мы уделяем внимание, он априори будет поправляться. Mm -hmm. потому что мы эти вещи осознаем и мы не останавливаемся, он сразу идет на создание работы. А если мы будем э, зависать, то мы наносим председатель. А еще потому, да, это так. А, а еще вот вчера даже на курсе, да, ведь все коснулись этого состояния счастья, уже когда благодарность, это само собой разумеется. Да, не просто... уже нету, нету состояния да, да. благодарности, это норма. Да, а именно вот это состояние счастья, уже когда ты, ну, да, благодарность норма. И когда мы произнесли вот, злость, да, болезнь. Оно в этом состоянии, о чем это? Вот, то есть ты, заб... это Крюч, ты забываешь в этом состоянии, забываешь, что такое болезнь, что такое злость и что такое трезвость. То есть вот ты, это, это для тебя становится конкретно. Как... информацией, и ты можешь да. делать открытие, изобретение, да. и у тебя здесь ярко горит интересность. Ты, ты, ты чист, ты вот в этом вчера на курсе это очень хорошо чувствовалось. И прям вот особенно сильнее всего вот это прям впечатление, когда злость и агрессия. О чем это вы там болит, о чем, а что это, знаешь, как, как допустим, сказать там какое-то слово, а, а, что-нибудь, да, а, а что ты хотел сказать, а, а что это, то есть вот, вот это. Ты знаешь, я иногда задумываюсь вот о чем. У нас а, вот Мы же просто валим в своем интересе, mm -hmm. да, не оглядываемся mm -hmm. назад. И mm -hmm. сейчас у нас все курсы идут из глубины. Mm -hmm. Они не остаются для людей в записи. А те состояния, которые мы там передаем людям, mm -hmm. и те возможности, которые мы им даем прожить через mm -hmm. физическое mm -hmm. тело, они настолько уникальны, что самому до этого, даже если ты прочтешь все книги, пройдешь все старые наши курсы, которые остаются в записи, да, mm -hmm. которые можно сегодня взять в записи, и подойдешь вот к этому пласту, который мы даем в этом году, то получается, что пройти его самостоятельно, во-первых, без пары это невозможно, а во-вторых, пройти его самостоятельно можно только, когда ты отрабатываешь. Вот такое количество людей, как мы на курсе по 20 Конечно. Mm -hmm. То есть без зачистки себя сюда не войдешь, в бизнес, а еще надо знать, куда идти. Mm -hmm. И я понимаю, что фактически мы выводим человека, подводим к следующему уровню сознания, и говорим, вот ступенька, для тебя это Эверест, вскарабкаешься сам, когда-нибудь. И это для него будет большое мы, мы, мы, по сути свои парадокс, опять скажу, мы людей сейчас на курсах утягиваем в глубину. Утягиваем в глубину. И при этом сознание идет вверх. Ту глубину, где I, I, I, все знания, которые забыл да, человек, мы как окунаем его в знания, вот именно так, и, человек, и сознание человека идет, просто вот идет а, расширяться, развиваться. Я прям это вижу. Знаешь, вот именно парадокс, что утягиваем глубину, и эта глубина дает человеку нере, вот, нереальные изменения в его жизни. Так вот смотри, тем, кто сейчас идет с нами синхронно, параллельно, у них эта возможность есть. Mm -hmm. А потом только сам. Да, а потом только сам. Да, Мне, да. когда сейчас пишут, когда вы повторите там курсы ресурсы с тени или там, предыдущие курсы? Может а, быть, если нам будет это интересно, но пока ну, это все равно по другому уровню. Однозначно уже невозможно по-другому. Уже просто невозможно. Нет. То есть, здесь получается, у нас выбор: либо ты служишь людям. Да. Ну, тогда тебя ну, тогда ты стягиваешься, так. и все, и ты падаешь, и ты конечен. Либо, и твой интерес конечен тогда, либо ты идешь по своему интересу, но тогда, извините, поезд. Знаешь, на, на что напоминает вот эти вот вопросы, когда вы повторите? Человек ну, входит по перрону, да, и не ценит тот поезд, который стоит на перроне, он есть. да, и он не понимает, что этот поезд уходит, а новый придет через пещеру. Да? Во всяком случае, по предсказаниям мая. Следующий придет ну, где-то через ну, тысячу. Воды, да. угу. А у человека нет понимания? Нет. Нет. И смотри, при этом, смотри, мы действительно мы валим в интересе, да. И повтор это для нас как отягощение как остановка. как которая... стоп-кран, когда поезд да, отошел, да, и, да. и при этом, смотри, если мы остановимся, у нас появляется вероятность того, что мы можем слететь. Да? При этом страха нет. Мы, у нас это знание. У нас это есть знание. Да? А теперь смотри. А, а когда мы сейчас мы варим по своему интересу, не останавливайся. Те, кто вот хотят, они могут в чистом этом потоке валиться нами, да? Либо потом они... и десант. Но при этом, смотри, можно ведь назвать, а, вы такие, вы торопитесь, вам интересно, и вы не, э, не, не думаете о том, что как бы а и другим, другим же надо. Нифига, книги, курсы, все и запись. Пожалуйста, вперед. И это тебе надо, и это тебе надо. При этом у тебя есть всегда возможность вот сейчас, здесь и сейчас начать, войти в этот поток. Мне сегодня в чате а, понравился разговор, когда а, написали, что вот, не понимают, как это так. Инфо, инфодайм же говорит, что ты отдельная клеточка. Угу. Ты сама по себе клеточка, угу, да? Угу. Отделенная от всех. Угу. Ты вот такая уникальная клеточка. Угу. Ты индивидуальная клеточка, а все остальные отсутствуют. Угу. И я, я задала вопрос, инфодайм, инфодайм, разве, разве так говорит. Инфодайминг говорит, что в тебе вся информация в этой клеточке обо всем. От всего организма. Да, Не ты отделенная от всего клеточка, а вся информация в тебе. Ты содержишь всю информацию обо всем. Ты просто поверь в это. И возьми из себя всю информацию, не перелопачиваясь снаружи. Это то же самое, перелопачивать снаружи, что делает наука. Это то же самое, что разукрашивать зеркало, когда в макияж наносит. Все. Да, а вот смотри, возьми по, да? возьми по образу и подобию. Вот смотри, рыбка, да? рыбка. Она выпускает икру, очень хороший, причем образ. Икринки, их огромное количество. Вот одна рыбка, она выпустила икры огромное количество. Каждая икринка – это эта же рыбка. Вот это наши клеточки. В ней все, абсолютно все. А человек вот этого не ловит. Да, потому что про целостность. Если возвращаться к целостности, то целостность начинается с ответственности. Да, а тут, видишь, как «помоги, я клеточка, я это, помоги». Помог...» А потом помоги вырастать должен, должен. И пошел такой, бух, да, бух, качели играл это размах, шире, шире. И все, сели на плечики и погнали. А еще знаешь, что срабатывает стопом у человека отстать от поезда? А, ну как это? Они за, за наш счет идут вперед. А, я думаю, не это да, это, это жадность вот это жадность. Вот, жадность И эта жадность очень сильно останавливает А потом, когда поезд ушел И до человека доходит, что профухал писать начинает И вот сейчас этих писем становится все больше угу. Потому это что из глубины курса не повторяют. Да, да И вообще, я так понимаю Мы сейчас вот, жесткие вещи начали Просто открытый эфир угу. Именно по развитию сознания